Здорово, я дон Веритос. и приветствую вас на нашем канале и я приветствую вас на нашем канале я просто стою за кадром и сегодня у нас будет так скажем небольшой блок или влог как это называется я хрен знает это будет называться влог Ну, влог ладно вопрос-ответ с дон веритас Да, все верно. Вопросы задавать буду я. Вот. От себя и также потом от подписчиков. Начнем с первого вопроса. Дон Веритас, когда у тебя день рождения? Это вопрос от меня. Ну, день рождения у меня 26 апреля, естественно. Так что это. чтобы запомнил. Ну я-то знаю. Это подписчикам интересно. Ну да, бывает интересно дальше хорошо а, какой у тебя любимый цвет а та та а вот тут вот как бы так сказать я бы честно говоря сказал бы черный да пускай будет черный ну хорошо вопрос зачитан. Так, какую еду ты любишь больше всего? А-а-а! Какую люблю больше всего? Так, ну... тут тут ту ту Наверное, что-то из сладкого? Ну, конкретно? Так, ну... Давай остановимся на тортах, О. потому что, действительно, торты это вот, действительно, вот лучше всего подходит. Ну, хорошо. А, где у тебя был бы отдых твоей мечты? О, как! Не, вот это вопрос. Ну, отвечай. Ну, блин, честно, где-нибудь на острове посреди какого-нибудь океана, вот серьезно, это, так сказать, отдых для души, то есть никакой цивилизации, ничего, вот конкретно хотя бы недельку пожить там, просто вот в спокойствии и это... Понятно. Какое у тебя прозвище? Ну, там, погоняло. Mm, блин. Не было много разных прозвищей. <свеч>, <свеч> ну, какой нибудь э, там, которое больше всего, яр ярче всего тебе запомнилось. Которая смеш смешнее всего звучит. Ну или смешнее всего? <свеч> вот реально. Хриплаевич. Хриплаевич, а почему? А там, короче, это вот как одно возникло у тебя? Короче, на практику я ходил еще, когда учился. Угу. И получается в первый же день, как это, я пришел, там типа один мужик из мастеров сказал типа: "Все, будешь махрепахрепулаивно". Но это не особо понравилось и там, короче. Думали-думали насчет склонений все такое И получилось Хрипулаевич Как-то так Понятненько Ну хорошо, от меня вопросы давай закончим а, Давай теперь приступим к вопросам от подписчиков Ну У -у -у. в большей степени конечно от моих подписчиков я задавал вопрос на днях в инстаграме конечно подписчики были очень мало активны вот типа знаешь ссылались на то что да мы не знаем или чё вот я говорю канал надо смотреть по почаще вот. ну и первый вопрос ну давай так два вопроса значит от пользователей инстаграм е нижний пробел приомухина вот и э, также от пользователя инстаграм антик нижний пробел 417 привет как дела и как называется канал ну дела у нас нормально как бы идут в гору а ну, канал он и называется что в честь наших так сказать, прозвищ AXGMDVS. То есть что расшифровывается Алекс Ген и Дон Веритос. Следующий вопрос от пользователя Instagram Рустам Нижний пробел Триадо. Когда новая серия? Про что она будет? Так, новая серия. Я, конечно, думал насчет этого, что сделаем типа. Тоже того же блога или влога, но уже на тему об армии. Ну, это, как бы, сейчас посмотрим уже после выпуска данного видео. но ну, я так понимаю, все-таки я добро... допрошусь от тебя этого блога, да? Да естественно. Ну, слава, слава тебе господи, наконец-то! Люди! Так, хорошо. Следующий вопрос от пользователя Instagram Настя Фокс 2020 На себя не претендую, я слишком стара для тебя Есть ли девушка у тебя? Нет, девушки у меня нету И единственное, что у меня девушки и не было Вот в чем прикол Хотя все равно я больше девочек люблю Чтоб никто не говорил, что я там это, Типа педик Ну смотри Это ты сказал Ладно Давай так, следующий вопрос Что Для тебя значит Первая любовь Вопрос от пользователя Феня Бондарчук 19 Первая любовь Ну первая любовь Я скажу так это тот человек, который, ну, действительно, когда-то ощутил вот, вот эту влюбленность, что вот он, тот человек, которого я люблю, первый раз, как, ну, как так, я не понимаю, что со мной происходит, все такое. Ну, как бы так объяснить... Даже не знаю, это, короче, состояние человека, которое, когда ты впервые что-то ощущаешь. Ну, вот так можно это описать лично для меня. Угу. Ну, хорошо. И, на, и последний на сегодня вопрос от пользователя Russell Ware. Он спрашивает, скажи честно. Какие у тебя отношения с братом Алексом Геном? У нас как бы нормальные отношения между другими братами, старшим и младшим. Я младший. Естественно. Я как бы скажу так. Ну, с детства мы как-то старались более-менее держаться друг друга и все-таки как бы у нас вот это вот развивались отношения как друг с другом, что я что-то тебе помогу, он что-то мне поможет, и вот так вот, вот так вот, и у нас вот как любовь вот отца к сыну Бывает. Так вот и у нас братская любовь, это... что? Я не могу без него жить, он такая же часть меня. И как бы... Как-то так. То есть, я люблю его, он любит меня, но у нас нету вот этих вот... Э... педикских... Э отношений. Педорастических. Ну, все верно, ну, да. да. Но, ну, видишь, родной брат мой, я люблю тебя тоже очень сильно. И я тебя, братишка. Ну, и напоследок, хотим поздравить всех с наступающим Новым Годом, ну, или наступившим в зависимости от, от того, того как... когда выйдет выпуск. Да, да, потому что мы снимаем буквально 30 января. Ой, декабря. 30 декабря. Вот, данный выпуск. С, э, хотим пожелать в Новом году счастья, здоровья, э, чтобы вы никогда не оставались голодными, ваши дети не оставались голодными, чтобы все всегда хватало всего, вот. меньше попадалось долбоежиков в вашей жизни, вот, и чтобы нервы были в порядке. Ну, ну да. Ну от а тебя какие пожелания? Ну, блин... Да я даже не знаю, что сказать. Я вот скажу так. Блин, братаны, всем загоняю салам. Всем вам спокойной жизни, размеренной. Чтоб денег было вот просто, ну... Как вот у меня на компьютере. Ну, короче, это, чтоб лопатами бабло гребли. Да, и лопата должна быть размером с... Как его карьерный ковш. А, ну да, да, ну, ну, все верно. Да. И огромное спасибо за то, что нас смотрите. Да, все верно. Спасибо вам большое. Да. И еще. Если вот вдруг у вас есть тоже вопросы, задавайте их на Ютубе, в Инстаграме, ну, там это добавишь. Мой ну, короче, твой... короче, да. задавайте вопросы в наших Инстаграмах, Задавайте вопросы на, как, также на ютубе под, под этим видео. Под, да, под любым видео, в принципе. Да. Вот. И подписывайтесь на канал, ставьте свой королевский лайк. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Ну что? Ничего. Всем пока! пока!